Груша чернослив, чистая груша, чесноточная с перцем. И Андерсон. Она же помело. К ко мне присоединился Иван. Поприветствуйте, ивана И Иван поприветствует Стали. зрителей. И груша 40 Пока не китайская, нет. конечно, но. но Какой-то фрукт очень сильно чувствуется, но не скажу, что это груша с первого взгляда. Как бы. Но фрукт присутствует сильно. Ну, Это, ну и, Сладость и... он дал как. Поехал. Помило 40. Андерсон. Сюда не озынивай. Слушай, горчит. Горчит. Да. Вот здесь чувствуется, да. Парни, заказчик, шлюк, я ванную метву олью. 366 день сурга частная петля моя вонмердам. А да-то какой месяц уже? Он опять по цело. Парни, слава богу, что мы не пидоры. Принимай. Грушечка. Всё потому, Всё потому, нашли. По вкусу будет хуже. Ядернее. А на самом деле по вкусу... Ну вкусно. Мягче, чем запах. Да? Ну, как сказать, за Но? 40. Ну, все равно за, он мягче. За 40. По да. вкусу мягче, чем вот для ДНюхач. Мне казалось, что это сейчас войдет. Но имеет место быть. Самое время написать. Ролик начинается с такой-то минуты. И не благодарить. Да, уебище. Это я про тебя. О, а, момент. это его дружок, который часто к нему переезжает. А. Этот еврей. Да. Скорее всего, потому что других я не знаю. Баба выгнал, ты с живет. живет. Не, он типа и бабу иногда зовется. <смех> Компромативно как звучит, блять Лавно, конечно, любят мужиков, походу, О блять, мы добрались до этой ужасной штуки, нах... Я так не хочу, я так не хочу ее пить нахуй, Да ладно, ебаю, она охуенная Можно вместо чесночного, например, другого? Давайте раз. так, я никогда не встречал свыше 40 градусов вкусных напитков Чтоб они были вкусные один Вкус. раз только в, это водка, я знаю один вкусный напиток, но это обман. Это водка и, и пару капель роддевил. Алкогольного причем. Вот это да, это вкусный напиток. Он просто перебивает. Там нету вкуса, там перебивается роддевил. Дайте мне бутылку. Вот это. Да. Ой, блин. Пойду по супу, Чесночное, мясо. уже кривит, чесночная. я еще не, не начал пить, мне уже крепится. Чесночное, перцовое. Пер, а, три ну головы так. чеснока, э, три головы в помещении. Вот, вот этот парень, который сейчас не в кадре, он сам рекомендовал вторую голову чеснока передануть туда. Три головы чеснока, э, по-моему, три пясти. Жмейки. Жмейки. Пец с горошком. Душистые раздавили, а обычно просто закинули тоже где-то две. Давай попробуем. Иван. Are you ready? Go! Это крик. Go. Go, go, go! Сейчас она насыщенней просто получается Мне Да, она насыщенная. Это, это вкусно, полезно да, и четко. Да. Здесь нет никакого ебучего сиропа. Это нормально, это топчик. Да. Я думал будет э, ядренее. Нормально. Да? Да? Само. Как я и говорил, это мой любимый напиток. Это... Мы... перемотать, я посплю часок. ужасно. 39, Вань. Ничего страшного. нет. Ну, я просто не любишь таких вкусов, поэтому мне кажется, для меня ужасненькая такая. Ты что, няшный? Слушай, а вот на будущее, знаешь, что можно будет попробовать? Вот в следующем бодягах молодой чеснок именно тут есть вкус именно вот этого который уже полежал mm -hmm. знаешь. Mm -hmm. а есть молодой который вот сейчас например, завезли в магазин да вот есть, у него другой носки, у, него, у него более у него более такой вот прям молодой понял да? да. Масло сфоритированное будет ради интереса мне кажется будет еще круче мне нравится можно было перья вкинуть Не чесночное Вошла, вошла. Ну. Мы, мы... Может, вкус он не очень, как бы, ну и не очень плох. Да, а по мы... полезности это. Это, это, да. Это да. Это да. Это, это, это уровень. Для рук это. Но это явно лучше Архангельской чесноком. Да. Для... В этом плане поддерживаю да. ну, Там, мы... там какой-то был прям привкус сахара, вот, да, да, да, да, да, какой-то малого чеснока, какой-то вообще еще хуже блевать охота. А тут mm -hmm. именно ты понимаешь подеваешься чеснок, он там по-любому есть, потому что там много. И пьешь, и вроде как бы там ничего. Там готов да, все, да, все да, вот прям да. натурально. Да. Видишь, фишка в том, что э, во всю водку они шпарят что-то еще. Да. Ешки, Че, куда, чё ещё? Не, Тебя не добавить. ешки, сахар обязательно. Сахар, это, вот уверен в спирте? Если ты не ловишь после этого спирта э, бобров, э, зайцев и единорогов, он качественный. Если ты после этого спирта встаешь и контролируешь свои руки и ноги, он качественный. Если ты создал гениальный рецепт, как мы, только что, с водки, мы переплюнулись, сука, производителя, производственного, который берет за эту хуйню, хера вот денег. Вот это пизд... Бутылка стоит более ебучая. Можно обоссать руки создать значит. Мне кажется, мы... Блядь, тут плюс один. Они пытаются выехать на том, что это белуга-группа. Архангельская относится к белуге. Она их, типа, ну, другой уровень. Типа, как семья перекресток, да, то есть, ну, другой уровень э эконом. Вот эта более за 289 рублей была куплена. Вот такая вот бутылка промышленная. Да, блять, спирт сука подорожал, спирт подорожал. Прикинь, вот из-за этого коронавируса спирт подорожал. Так, доставки э сложнее стали. Подорожало. Да, Подорожало все, ребята. Подорожало все. И, и продолжало. И оно не вернется, и оно не вернется да. назад. Да. Оно не вернется назад. Это ебучая... вы не думаете, что это просто? Нет, вернуться она может. Это, Но это должно быть. Задача была, я... может быть, для того, чтобы все удорожить просто, чтобы мы. Э, собаки бешеные, евтуа. Простой люд, нахуй, блядь, тратил, ну, отдавал больше, чем получил. Ебаные хапуги. Как они бесят, нахуй, Потому что песня... Это нахуй. не мужчина Путинская власть, это все-все Путинский режим. А на что ты его поменяешь? Непонятно. На ну, Сталинский евтуа. Подросся сразу нахуй такие... Ну, блядь, пидоров, Путинский, он, по сути, тот же самый Сталинский. Же, та же диктатура, блядь. Только это диктатура хапу... хапуги, блядь. В Сталинском режиме хотя бы все жили. В ровно, одном классе ровно, ровно, да? В одном классе там это Давай. И не дай бог человек вор. А тут когда сам глава, извините меня, вор. вор. Так о чем тут говорить? Они гордятся тем, что не украли и не сели. Я в плане тоста хочу тогда сказать строчки из песни группы Ирисиум. Хорошим меня воспитала мама, а не какой-то служитель храма. Согласен. Что мы еще пили? Это сейчас это э, помело с медом. Конкретно а, цедры начала. Давать, как будто, апельсин. Медом, как будто апельсин. Как будто апельсин. Уже такой привкус больше апельсиновый. Это, с это с сейчас а. вот смета. Сейчас вот ставится. Смета это. Я меда не почувствовал. Я тоже не почувствовал. Ничего можно наверное. Вкус цедры нет. Ты давай, Почувствовал давай. вкус цедры? Да. Давай мёд здесь. Но мой. уже меньше. Нет. Не именно помело, нет, а нет, вкус нет, цедры. Как будто да, апельсина. До, апельсин до этого, когда мы пили чистую и без меда. По-моему, мне кажется, мед добавил. Добавил больше. Добавил? Но мало. Нет, нет, он оживил в Мне кажется, мало меда просто. Он сожрал горечь. Большую часть. О, Любое че, существо ты. заслуживает жизни, ее-то подсветки. Да, никто не, не убивает, блядь. Да, да, никто не убивает. Морально? Морально поверь, мне кажется, блядь, уже да пришел. Она конченная, блядь. И насрать, блядь, на вот это вот. Ну, вот надо закончить. Ну, Давай ты последний. Давай. Я прилипаю к этой банке. Смену закрывать собираетесь. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк этому видео. Этих видео будет скоро больше. Смотрите. Подписывайтесь. Крэнк вам в помощь. Крэнк вам в помощь? Крэка в помощь. Ну это уже за ваши деньги. Ну да. Ссылочка на карту там. Не надо было мне кажется, сласить еще больше. Он чем слаще, чем хуже их. Да. Он что-то стал вообще пиздец. меня Конкретно Седры начал ебашить. Блять, мёд, что ли, оживил ее, да? Бля, сначала да. Я думал, мед. Ну а меня... теперь вообще, блядь, борешься, нахуй. Хуй поймет. Я просто в острову дохуя. Но ну она, она блять, можно не запивать, она такая отходит сразу сама. Ням-ням, сопли покидал. На слюнки их-то поперебежал на Ну вообще она, да. Она можно не запивать, она, блядь. Вообще, Убив... да. Убивается просто шевелением щ Если у вас есть щеки, подписывайтесь на каналы. Если у вас есть с жены все рецепторы, подписывайтесь на канал. Если вы любите жрать упавший фарш с пола, ставьте лайк. Если не любите, тоже ставьте. Потому что мы тогда идем к вам. Дойдет до тысячи, начнем жрать с пола. Парни, в любом случае, ставьте лайк. А что он делает меху, а нам заебись? Хуже не будет. Хуже не будет. Хотя... Хотя. Хотя фарш по ноздре. Хотя нехотя. Респект тебе и нет, мне, нет, ва, нет, А, а давайте, да, давайте перейдем во фристайл, смотрите. Чуть-чуть не так. Фарш по ноздре. Мы делаем хорошо, тебе и мне. Продолжи дальше этот фристайл. Давай еще пару строчек. Каких можешь накидать ты? Кремочек. Кремочек. Ага. ага. Здесь когда-то был салат, который очень понравился мне. Была водочка из четырех компонентов, которая была вкусна, в принципе вся, но не чесночковая. Оставьте себе, пожалуйста. Отныне чеснок больше не употребляем и будем употреблять гаддем. Хэппи! Ты можешь за эту неделю? Наебашить столько своего семени нелевым людям, ты можешь размножиться. Да, там а можно, там можно. Левого потом... Там дают на каждом углу вообще, там с каждой стороны алименты это получат. С каждой стороны алименты. А тебя никто не спросит, откуда ты его. А тебя по видео вычислят. Тебе просто скажут, возьму за члены, пойдем. Там знаешь, как говорят? ходишь просто, give me sex, no, give me sex, no, give me sex. Она тебя за хуй просто, хуй Блядь, ну, я что он еще может так ну, Красавчик, я в этом плане не, не, не испорил. Что-то меня доебался. Не должна, это просто нет большого ума. Значит, она тупая, значит, нехуй там делать.